Зрители! Зрители канал, зрители игры, мы не знаем, играть, кое-четыре, поехали! Перед тем, как мы начнем играть. Поставляйте, пожалуйста, зрители канала, чувак, зрители канала, зрители Потому что там, блин, блин, блин, блин, Отвечи меня. Возвращенец. О, я из головы. Привет. Черт. Смотри, сколько самолетов! Вот откуда у нас такие потери. О, картошка. Картошка. Ну сколько картошки. Отвечи меня. Нахинничаешь. Это быстро. Готово. Потрывник ждет, пока вы зачистили помещение. Больше не лезть под пули. Паяк. Пошли, пошли, пошли. Вот здорово. Ну-ка, постойте. Стоп. Вперед. Кажется, все чисто. Морец, когда прибудет подрывник? Смотреть По в оба. Живо! Отряд гадюка, вытащить телепомещение, пусть подрывник поднимается. Кейн, это Морис. Подрывник прибыл, он ждет у лифта. Так точно, я у лифта. Кейн, двигай сюда. Пошли. К Кейну. Это, это... это... это... это... это... Жив-здоров, Кейн! Уже окреп после той заварушки на орбитальной станции. Погоди. Ты тот самый коврал Кейн? Я думал, ты покрупнее. Роудс, если вы закончили, отправь ребят Малера ко мне. Вас понял, Морис. Конец связи. Приказ ясен? Бегом марш! Есть, сэр. Кейн, не подпускай кроком близко. Срывчатка может детонировать от попадания. Если она взорвется, мы разлетимся на кусочки вместе со всей этой горой. Не, это еще упал, да. Полицей. Полицей, да, говорит. зачем. Пошли. Не домой, а я, ты Нет. Что ж, ребяточки, ребяточки, пошли это Моррис, ты где застрял? Война еще не закончилась. Мне нужны данные из главного пульта в южном ангаре. Немедленно, Начинай программу запуска вон с того пульта. Добрал. Я, Я отказываюсь. Добрал, Кейн. Отлично потрудились. Теперь мы многое узнаем о строго. Вы впервые оказались стоп, в Иханге. Только новая информация. Это здорово Капитан, нам поможет. Нужно установить промежуточный передатчик у подножия я прал Рад познакомиться. Меня зовут Иоган Штраус. Полагаю, вы обо мне уже слышали. Приликаем. Мне это море! Завелись! Чего ты вкопаешься? Почему они со мной так? Я, я, выиграл, выиграл. я закончил. Иди. Спасибо. Все оборудование должно быть готово через час. Посмотри, как у них устроены сооружения Надо будет перенести это на корабль. Спасибо, Давид. Значит, мне теперь надо перейти на другой протокол? Нет. Сначала нужно отключить основную блокировку. Но вы об этом не сказали! Ты чего так долго? Со строгами заболтался или что? Сплет получаю. Наркнули с ними, да? да мне это оружие. Это... Ну что ты, как тебе первый день в отряде Назару? Вот, возьми тебе пригодится. Теперь ревиация. Надо добраться до зенитной пушки. Пошли. кейн флетч пойдешь с нами морис оставайся здесь и прикрывай нас Черт, я сегодня все пропускаю давай дай я мне оружие давай нападай! я саакры бай Справились. Штаб, это лейтенант ВОЗ. Орудие у нас под контролем. Канибал вышел на геостационарную орбиту и начинает снижение. Сэр, <сосы> <ЦР'> здесь закрыто. <сосы> как нам попасть на посадочную площадку? Да, верно. Кейн проявляет. Попробуем выбить вон Браком, те ворота. Давайте, вы же можете паркурчиками. Давайте, вы же можете залезть забраться. Я знаю. зачистить Я посадочную понял. площадку для приземления Ганнибала. Все, автоматы закончились. начинает посадку. О, наверное, не знаю, что у нас <мышливый> О, это помню, <мышливый> Мало патронов. Ужас. Ужас. От Смотри, сейчас они в пушку. Стравчатка заложена. До подрыва 3, 2, а, 1. Эхо! Обожаю свою работу. Вперед. Бежим к посадочной площадке. Бежим. Бежим, скорее. Докончим Проходим мезосферу. Тепловые экраны работают нормально. Держим, yeah, держим, Спасибо, Ганнибару. Всегда пожалуйста. Ты чертейчер перетешу. Я Вас понял, Ворон. Врач уже в пути. Ребята, бегите, я останусь с ним. Включаем двигатели мягкой посадки. Выпускаем оборы амортизаторов. Посадка завершена. Повторяю, посадка завершена. Сори, да, дядьки. Надеюсь, все понравилось. Делай всегда свой. Подписывайся на канал и всем пока.